Хотели бы вы узнать о трех ежедневных активностях, которые помогут вам каждый день быть более энергичными и продуктивными? Всем привет, на связи Виктор Бандолет, я являюсь предпринимателем домашнего бизнеса и в этом видео я с вами хочу поделиться тремя активностями, которые необходимо, так сказать, проделать каждый день, которые помогут вам быть постоянно энергичными и продуктивными. Давайте мы посмотрим правде в глаза, что происходит в наше время, в особенности с теми ребятами, и людьми, которые собираются и начинают создавать бизнес, свои мечты и именно хотят создать дома бизнес который будет приносить достаточно дохода зачастую сюда в этот бизнес приходят люди которые каждый день просыпаются уже уставшими уже подавленными потому что необходимо идти на работу они идут на работу потом приходят домой и так каждый день изо дня в день проходит день сурка потому что вы в принципе не позволяете себе наполниться энергией а что говорить когда вы еще и начинаете действовать в рамках сетевого бизнеса, то есть начинать проводить встречи, развивать интернет и уделять очень много времени своему развитию. Вы просто вынуждены просыпаться каждый день активными и продуктивными, полными энергии. Согласен со мной? Так вот, ребят, сейчас я с вами поделюсь, что необходимо делать именно тремя простыми активностями, которые может себе позволить каждый, что позволит вам постоянно быть энергичными и продуктивными. Итак, ребят, поехали. Первое вы должны себе позволить каждый день спать по 7-8 часов. Да-да, возможно, каждый из вас сейчас меня слушает и понимает, да боже, да мы знаем это. Я, здоров, я я рад за вас, что вы это знаете. А выполняете ли вы это? Либо вы сидите допоздна и просыпаетесь уже. Вы должны быть отдохнувшими, но вы просыпаетесь уставшими. Да? То есть у вас, возможно, чугунная голова, вы не выспавшийся и так далее. Потому что вы не даете не своему организму восстановиться, восстановиться. Каждый день ваш организм подвергается токсичному воздействию окружающей среды, энергичному интоксикации, так говорится. И за ночь, если вы не высыпаетесь, вы не даете возможность своему организму избавляться от данных токсинов намного-намного быстрее. То есть восстанавливаться, чтобы вы были полными энергии второй момент когда вы просыпаетесь вам нужно учесть что вы чем как намного быстро да то есть чем быстрее вы должны выпить стакан воды в каком количестве ну я бы вам сказал что вам необходимо каждый день сразу же после вашего пробуждения выпивать пол литра воды а для чего это нужно да возможно для вас это будет непросто но к этому нужно привыкнуть и к этому нужно просто напросто двигаться как я сказал немножко ранее, что организм каждый день, так сказать, подвергается интоксикации и э, когда вы пьете воду во-первых вы избавляетесь от обезвоживания которое человек получает во время сна то есть человек должен получать воду в большом количестве ежедневно, и когда вы спите вы просто физически не можете себе это позволить и первую задачу которую вы решаете вы решаете обезв... э, то есть помочь э, получить организму достаточное количество воды для того чтобы зарядить организм второй момент вы позволяете помогаете своему организму а, избавляться от токсинов намного быстрее да то есть я не буду рассказывать как это происходит каждый из вас взрослый и понимает как это происходит да то есть избавление от токсинов то есть вы помогаете своему организму избавиться от токсинов а, после сна и после восстановления организма который получил человек а, ну заряд этих токсинов за прошлый день третий ребят а, способ что третий активность которую вам необходимо выполнять это ну, можно сказать зарядка либо какая-то активность да то есть вам ну, необходимо 20-30 минут каждый день либо это бег да то есть пробежечка либо это быстрая ходьба либо это йога либо это простая зарядка то есть вам необходимо быстренько сделать так чтобы вы распампили да то есть распространили кровь по всему организму и это дает возможность к выработке эндорфинов да то есть что приводит а, к ну, выработке хорошего настроения грубо говоря вы просто-напросто а, заряжаетесь энергией вы полной энергии вы э, эмоционально подпитаны вы позитивны и если вы будете выполнять хотя бы эти три простые активности каждый день вы увидите насколько уровень вашей жизни изменился и насколько быстрее вы сможете дойти до возможности того чтобы вы каждый день проспались дома вам не нужно было ни куда идти, ваш бизнес домашний, да, то есть вы зарабатываете из дома благодаря своему компьютеру и выполнили все то, что вы хотели в своей жизни. Итак, давайте подразумируем 7-8 часов глубокого сна, второе это пол-литра воды сразу же после сна и третье это небольшая зарядка 20-30 минут для того, чтобы наполнить эндорфином свою кровь, свой организм, чтобы вы были всегда счастливы, довольны и продуктивны. С вами был Виктор Бондолет. Я надеюсь, что вам было полезно это видео Ставьте лайк, если это так Если, в принципе, вы хотите получать подобных видео побольше Тогда делайте репост, делитесь со своим окружением, со своими друзьями Чтобы они были эффективны, продуктивны и позитивны С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих видео Пока-пока